А, здравствуйте, дорогие друзья, я продолжаю прохождение готику Ностальгия. Так, он нам сказал, что к 8 часам я должен подойти, но я все равно сюда не смогу вступить, как бы я уже сам проверил. А, за магоподы надо играть только за пады, за клан Щита, чтобы вступить. Такое не пройдет, я так понял. Как бы 8 часов, это на где этот сражается на арене, да? Так, что мы будем сейчас проходить? Сейчас подумаем. Так, с, посмотрим, посмотрим. Блин. Тоже пройденные, так. Хороший боец, это не то. Пропавшие люди надо будет проходить, да? Так, значит, надо будет сейчас... Поговорить с пиратом. Так, денег сколько? Его? Нормально. Нормандос. И будем убивать э, как бы. Потихоньку все надо будет прокачивать, потому что у меня характеристики не айс. Конечно. Послушай, что он так. Скажи мне, что это не так что же, что же будем делать с плавом до этого до сейчас, еще. сейчас сначала карту купим у этого. а правда, что некоторые жить я? Ну, что да, ты делаешь так, он продает покупаем карточки у него карты зиме Хоренеса пускай, заходи папа. Так, ну, чтобы, ну знаете, сюжетную линию не портить, как бы я так делаю. К пиратам, потом уже к этому. Ну, хотя я никого не убил. Так что там Грег сам разберется с этим делом потом. Блин, заграждение эти сараны сделали. Зачем? Вот. Так. За последние дни, конечно, да, стримом я не занимался. Почему? Потому что я был настолько занят. Даже многие люди бы сами не позаботились обо мне. все и работали бы двой, двойную смену на своей работе. Так что, вот такие дела. Так, я и забыл, что здесь кабельные таблички лучше собирать, чтобы язык изучить. А я смогу прочитать? А, ну да. Совет. Здорово Ну, наконец-то Сколько тебя можно ждать? Минуточку Ты же не торговец из города, верно? А где Бальтрам? Бальтрам? Ты ждешь торговца? Догадливый паренек Я же только что сам об этом сказал Этот никчемный торговец Всяким хламом, похоже, забыл Про нашу встречу если бы я только мог до него добраться. Ты кто такой? Не знаю, почему это должно тебя касаться. Но если уж тебе так интересно, то меня зовут Скип. Тебе знакомо это имя? Как-как тебя зовут? Неужели ты никогда не слышал о Скипе? Ты что, вырос на необитаемом острове, приятель? Я один из самых опасных преступников Хориниса. Вместе со своими ребятами я наводил ужас на моряков, ходящих в этих водах. Да нет, ты должен был обо мне слыть. Ты пират? Да, черт возьми, это же очевидно. Пират и причем знаменитый. Но сейчас мне так скучно, что я готов сожрать свою лодку. Откуда ты приплыл? Ты хочешь знать, где наша убедка таким же Ай, остров короче это неважно пропало много э. да конечно сейчас о а ком ты говоришь а бандит э. отговорка бандит Им. так имя декстер Упха. сейчас вспомнишь, что скажет декстер короче это все так Потому что мы больше ничего не выясним в этом деле, вы сами знаете, мы ну, проходили бутику, все знают. Но здесь я хочу узнать, где перс Адонаса. Еще вот мне это интересно будет знать. По сюжетной линии я так и не находил перса Аданаса. Где он находится и чего как. Без понятия. Я и играл так чуть-чуть, как -чуть, я бы сказал, вам врать не буду блин не люблю эти побеги туда-сюда туда-сюда иди туда не знаю куда делай тоже не знаю что это так сказать ну да перед э, этим конечно я вам так могу еще рассказать может быть сейчас в данный момент может я буду помогать э, в разработках игр короче такая, такое дело как бы это дело записываться, все у меня будет. Я сам в этом деле буду участвовать. как бы Для стримеров это, конечно, секретная информация. Но я раскрою эту тайну. То, что я тоже буду игру одну создавать. Как бы, ну, вы сами понимаете. В этом месте порядок и хаос были равны. Создавать эти игры, программы писать, вы сами понимаете. Сейчас пока еще не знаю, какое название, но мы придумаем сами. Пока будет двое человек на этом всем деле работать. Пока что двое. Озвучивать, может, буду даже и я. Значит... В общем... Что, что ты знаешь, пирату? И чем же... за кадром немного я что делаю порой просто чтобы ну не за я и не записываю это дело потому что сами понимаете мне нелегко вот представьте да вот там какое... какую какую-нибудь запись делать вот даже не легко вот сами да конечно я буду создавать игру помогать там немалом потому что там ландшафтные дизайнеры это все дело делают примерно там текстуры создать там какие-нибудь к примеру, вот как готику, да, создаю, но тут я совсем другое буду, может быть, штур. Э, как бы э, шутеры создавать, помогать, там, может быть. Еще Такая паршивая погода. И для этого, конечно, мне придется тоже много контента потерять. Для этого. Тоже записи игр буду делать. Многие. Причем я сейчас решился варфейс снимать. Э, не знаю там, с голосовухой, конечно. Вы сами поймете, почему я с голосовухой хочу. Потому что я там... Ну, тоже. Так, в Warface я сам играю давно. Э -э мой аккаунт, конечно, там украли, да. Случилась такая проблема, что вернуть я не смог. Создал я новый аккаунт, и... Назвал его на своем как канале, как бы так же, в точности. Я играю на Чарли, так что можете... Пойти посмотреть, сколько еще я набил, отшивок, там все это дело. Я проходил Black вот столько раз просто. В данный момент сейчас э, Мне приходится О. тоже нелегко, конечно, это делать. Я там Не знаю, у меня многие как бы люди не поймут, что я голос меняю там, ну это запрещается вообще в правилах. Чтобы сейчас я менял как-то голос, что такое делал, ну сами понимаете. В Warface тоже тяжело. CSGO играю, ну да. В CSGO там маничка можно было бы за записывать, там, снимать, но я это не делаю. Почему? Потому что э, я Ну, многих стримеров знаю, они записывают это все дело маничка, там маничка это все дело, они проходят. Ну, приколы придумывают, да. У меня как бы там ранг тоже с тем аккаунтом меня заблокировали, так что я аккаунт не могу вернуть никак. Даже на материальную помощь пробовал как бы там, ну, заплатить этим всем делом откупиться не получилось, к да И там запрещено многое что делать даже так? Для игроков это очень тяжело. В моих стримах я говорю, я так Готику снимаю вот эту вот ностальгию, потому что ее, ну, я много сейчас все. стримеров просто стримит. Я даже так скажу, я почему я не часто стримлю, думаете, я, я у них слизываю что-то, да? Нет, я сам прохожу, смотрю, как бы... даже вам показать могу слоты. Вот, смотрите, на сохранениях. Видите? И тут уже у меня, он, паладин. Я там, как бы, за, за клан Щита хочу вступить. Как бы... И... Ну, как бы, узнать, что да как. Я еще за мага воды тоже не проходил, так что я там только до перста Аденоса доходил. Как там чего найти, это... И тоже... Мне было нелегко записывать, то я и не записывал, поэтому все нелегко записывать. Вот представьте, да и монтировку это все делать, это тоже денег стоит. Сами понимаете. Некоторые стримеры даже. Я yeah. записывали э игру, которую мне помогали. Я в создании там одной игры только помогал и то чисто озвучивал другим голосом. Как-нибудь я этот голос... А, хотя вы, может, слышали тогда. Ой, куда я побежал-то? Тут все, да? Так, так, так, так, так. Ооо, что же еще, Что же еще мне надо делать? Тоже сам не знаю, как... Сейчас, может, за мага вступим по-бырому. Ну, еще пока нельзя за мага вступить, чтобы вступить маги, ну да. Помочь. И Белиар заговорил еще с одним существом. Но Аданас здесь послал прилив, а что, и это существо есть? было смыто с лица земли. Э -э нет, нет. Но вместе с ним были смыты а. и деревья, и животные. Так, и глубокая печаль внимания, охватила Адонаса. Ну ладно, не суть важно, может что-то забаговало и заговорил Аданас до а, нас можно братьями. сквозь проходить, как бы это никогда больше не должны выставить вот отсюда да. она священа имичка его просто да высвечивать без щиток даже можно пройти но человек Видите? и зверь начали это, войну вот это на земле Аданаса. как бы сито я один раз его освобождал вот таким образом и имя его вот так джек джо или как там и человек убил О, зверя. И ты. И вошел в царство Беля. Что? Яко. Все. Он со мной поговорил. Увидите, да, я его вытащил. Ч ⁇ да, я это сделал. Но вы сами знаете, потому что это же игра с багами. Так что всякими привышками. Так, что знаю, можно сделать начать? с можем? Не говори, что ты не знал. С ЛРС поговорим. Тем насчет... того да, местом он сам конечно. да я извиняюсь что я прыгаю просто привычка э, как-нибудь да я варфейс буду может быть еще стримить по потихонечку с голосом там прикалываться Эй! так что э, какое мне сообщество вступить ват рассказал что ты мор. <laughs> чисто случайно, У случайно нажал мне нужно. Подумаем пока. Куда? Кресло на восток. Как вы думаете? А, тоже, хотя сейчас я же не веду прямой эфир. Ладно, пока. Можно за кадром что-нибудь поделать, пока разбираемся с этим. А, задание. Есть еще одно задание, которое я не сделал. Точно. Ведь и правда, надо к Зурису сходить. А, к Зурису, к Зурису, да. Он мне расскажет так, про Константина, кстати. я забыл. Точно. Я и забыл. Сейчас вечером еще надо будет сходить туда. Сколько времени? Ага, 8.59. Так что еще утро. Но Ада нас боялся, что настанет день, когда зверь а, вернется что на это? землю. Отнюдку не заметил. Ну еще успеем все это сделать, сейчас с Зурисом поговорить. Так что здесь вот такие вот паяжки. Потом с Дороном надо будет Ты сам? Нет. Так что я не понял. Диня... Аг... Так ладно, это я знаю. Кон... Так, я еще с Константином что-то, может, не сделал, да? Или же все сделал так. М -м -м. воды да не фарю ищет нищет шар так это я понял я не так а, посад воды что-то что-то я здесь видать пропустил или я же прошел там что-то я вообще говорю за, за последние дни устал за работы как бы работаю постоянно так что ну такое делаем ничего не получу значит да. или я уже прошел а кажется прошел да но верхний квартал мне никак не попасть пока я не пройду точно просудив да? мудра сделал жажи придется кавалор найти ой к этому к Ларису. говорился просто усталший. Говори, Вы сами понимаете, что работа, работа и дом, работа это и стримы. Вести очевидно. это пипец как Эй, сверху. ты. Все же Если пойдем в лес. лес. Куда? А, на лес я там, как бы сейчас вырежу себе, я, потому а что вам интересно. В лес интересно. на С востоке. Сарами, сарами, Пошли. Кинь. Ну, я тут уже на восьми часов вот это вот. Нэша, подождали. Меня отправили к тебе на помощь. Отлично. Слушай мой план. Сейчас я пойду наверх мимо казарм. А ты смотри, чтобы за мной никто не следил. Начали. Да, перед этим сохранить, потому что там буду махаться. Это, это, это. Это как пить дать с этим. Ну, вступить все равно я не смогу, я так понял, что тут надо за паладина. Как вы думаете, вставать мне за мага воды или за клан щита играть? Ну, как бы за клан щита я не смогу играть. по любому я так понимаю. Узнал, Ладно. Это я я думаю, сейчас недолго мачкарится вот с этим, наверное. Потому что он сильный. Привет! Что ты тут делаешь? Я... Ну, это... Думаю, твой шпионаж подошел к концу. Нет! Прошу, не надо! Мне заплатили, чтобы я следил за ними. Я ничего не знаю. Прошу, не убил... Слишком поздно, Так, лучше. <связывая> эти тут вообще жопа будет. Эх, я еще слабоват для этого, как вы понимаете, да? Как мне его убить? Придумаем план. Его Сжечь его. Нафиг. Фу, ее. Сжечь, попробовать. А, у меня огненных есть. Огненный, огненный он шар. Не шар. Не О, он есть. Как бы с расстояния еще его убить на надо будет. сначала поговорим, а потом отбежим. Потому он что... Не заслужил этого. М -м. Я в первый раз слышу об этом. Чтобы так быстро не махаться с ним. Он не заслужил этого. Я не верю, что это... Ой-ой-ой. Я не верю. а Не успел. Короче, ему надо дома быстренько нанести. Печально, что он слабо у меня против... Вообще... Ахата со всеми людьми это капец как полная габела А мощных у меня заклинаний лучше нет. Капец. А Волзориса посмотреть было бы. Ну как лошадь этого вот типульку. собственное мнение на этот счет. Я не хочу иметь к этому никакого отношения. Так может продолжаться А да. в рукопашку я не могу махаться с ним слишком слаб для этого. Ну ладно, тогда я сейчас это дело вырежу и как-нибудь попробую его. Потому что, ну это тоже... <и infertile> да, у меня тут проблема одна случилась, когда я дрался с ним. Вылетело два раза, блин. Ну что за дела? Ну, вот как играть вот такие игры, когда они вылетают. Там убил. Вот, знаешь... Подожди минутку. Говорит, да. Блин, все же баг случился. Я цел его переубивать. Все сначала, представьте, да? Эх, окей. Ну ладно, сейчас еще раз тогда. Так, ну продолжай. уже все это. Кое-как этого убил. Подозрительную личность. Время потерял столько. Так, побежали к Нэше. Надеюсь, сейчас нормально, не забакуется. Знаешь? Эй! Ага, да. Думаю, мы нашли, кого искали. Хорошо. Отправляйся к Фарифу с докладом. Я буду у себя. Мой дом находится в верхнем квартале. Окей, Фарифу. Так, что ж... Здесь все нормально прошли. Ну, блин, видите, у меня баг случился, я сейчас опять буду вырезать и вставлять это все дело, потому что когда запись была, прервалась, и все, и капец. Не запишешь уже ничего. Да. Хотя я сам не понимаю, бывает, почему она вылетает. Так, а он же должен быть. Пари, он. Фарифи. Фарифи, фари, фари. На глаз, я ты а, вспомнил, где он. Так, так, так, так. Я бы так. Все должен быть. Сидеть, сидеть, сидеть, он там должен был, сейчас да, здесь это сидит. Это не удивляет меня. Нет, ты это услышал. Так, а это нет, ты ч не там? Мой муж думает что руку в нашей дни. Он даже не знаю, что он не Он не заслужил это сам. Ну ладно, мне суть Он вот здесь Фарю должен сидеть. Торбан и Фарю. Раз слышу, как Мы раз... поймали шпиона. Превосходно. Я уже начал беспокоиться, что нас ждет провал. Итак, может, Пока все. Может, Наведывайся иногда. Может найду для тебя что-нибудь интересное. Это как бы ассасин. знаю, где его так Вот этот чувак, это ассасин. Ну васасины здесь тупики, я не знаю, не пробовал вообще никак. Так, верхний квартал уже не смогу еще пока. Так, так, так, так, так, так. А что у нас тут по заданию этому я прошел? Нет. М -м сейчас по подождите еще немножко. Точно, точно вспомню пока отходил тут. Надо я пару дней, знаю, чтобы вот Константин, Константин не сделал Нет. эликсир этот, и все. Сейчас у него поспим два дня, там, сколько-то, ты не помню. Он сейчас должен будет эликсир, я ему еще должен буду 500 отдать. Эликсир готов? Эликсир. Да, но сначала мне нужны мои деньги. Вот. О? Как это говорить? Ты сказал, что тебе не хватает еще одного греха на душе. Что ты имел в виду? Какое тебе до этого дело? Эликсиру тебя, ты можешь идти. Один из самых лучших алхимиков Хариниса по вечерам напивается и бродит по улицам с криками Я не виноват. Маги воды обеспокоены этим. Что, маги воды? С каких пор они занимаются подобными вещами? Я работаю на магов воды, следовательно, я несу людям их слова. И что же? Предложишь сходить к Ватрусу на проповедь? Мне и отсюда все прекрасно слышно. Нет. По вечерам Ватрас будет принимать каждого лично. Маги воды хотят организовать людей в городе и окрестностях. В эти тяжелые времена людям нужна поддержка. Будь я на твоем месте, я бы пошел к Ватрасу. Так жить нельзя. Кабак не лечит Константина. Что ж, попробовать все равно стоит. Я приду. Ура, я этот квест Магов Воды. Я потом прочел, посмотрел, просто думал, что я забыл. И Белиар ну, и все, дал ему теперь часть своей божественной силы, чтобы зверь... Мне удалось поговорить с некоторыми людьми. И кто же это? Константина, чувствующий вину за смерть своего ученика. Продолжай. Рыбак Фарим надеется на помощь со стороны Магов Воды. Он беден. И не знает, как ему дальше жить. Это все? Нет, есть еще кое-что. Она живет одна, в палатке недалеко от корабля паладинов. Но есть проблема. Она утверждает, что раньше служила Белиару, там, откуда она родом, это считается нормальным. Достаточно. С этого вечера я начну работать с прихожанами. Вот твоя награда. Ну, вот, зелье неплохо. Так. Что же еще? Он сейчас еще задание даст. У тебя еще есть поручение? У тебя есть еще поручение? Да. Приходящие ко мне люди нуждаются и в материальной помощи. Необходимо наладить поставки еды. Также решить вопрос с оплатой за эту еду. Кто из фермеров может поставлять еду? Поговори с Акилом. Наверняка у него есть возможность. На первые поставки я дам тебе денег. В дальнейшем Константина будет отдавать часть своей прибыли, я также буду отдавать часть пожертвований и Фариму, пока он не встанет на ноги. Да, оказывается, все проблемы можно решить достаточно легко. Проблемы решаются легко, если решать их сообща. Вот, я думаю, на первое время этих денег должно хватить. Ни в коем случае не соглашайся на цену, большую, ЧЕМ СТО ЗОЛОТЫХ В НЕДЕЛЮ ОКЕЙ okay. Так, Ватроса денежку мы не будем использовать, потому что это его деньги так бы Ну как бы стать магом воды, это вообще запросто Вот, э -э -э, Клан Щита, это вступить, это очень, наверное, сложно Ну, якобы а на другом... этом по-любому делаете Грешочки <сувствуется> Так что так иди в достал не твоего ума дело все чтобы не доколупался что я сильный или слабый но ну, мне сейчас на ферму акило да как он сказал так что мы туда побежим да, жопа сейчас ними махаться с наемниками а я же с наемником не дрался я с него денег не буду брать как бы это как бы задано нас уже играешь пожертвовал mm -hmm. него, он не берет да у сейчас вот еще единственный будет прикол это с дороном и мне надо будет поговорить со многими противниками кого Ох, господи, как я это не люблю вообще бегать не блин warface бы играл бы да и все раньше как, как раньше стримил бы Ну, Warfare все равно буду вот, по-любому, потому что мне как бы выгоднее будет контент поднимать, потому что подписчики валятся только на те слова, которые ты заинтересованы. Так, сохраняемся. Потому что мне что-то не нравится это все дело. Ну хотя сами эти убьют его, джать меня. <смех> ну, сами понимаете, смотрите, что тут я покажу. Сил 25. <смех> <Это> <смех> Капец. Что? Я разорю тебя на куски! В принципе, я ничем не помогу. сами Убили Ну, Это не наемники, просто Получил, поддонок! Забираем то, что у есть. Так. Меня зовут Акио а, а, кто... Ах ты Пожалуй, сосунок я У твою... тебя даже золота с собой нет Я думаю лучше Миша, забрать твои нас... оружие Так я деньги с него не возьму Вот ватрас попросил yep. Так ты его рассыльный? Хорошо, все что я могу предложить тебе это 300 золотых монет Слишком дорого Это слишком дорого Ты издеваешься 200 золотых нет, это все еще дорого для нас. Боюсь, мне придется разочаровать тебя. Мы бя... И какое будет твое последнее предложение? Сто золотых. золотых монет. По рукам. Очень хорошо. Просто так заторговался, получается, Что Я должен. Пока. Пока. У меня точно все так же на работе. Пока. Мужичок. Знаешь, мне так со стороны кажется, что он, он какой-то не, не той ориентации. Не вы поверите, нет? Ну нравится. У него жена есть, как бы, дети. Он, конечно, со мной как бы общается нормально. Но я его проверил, гей он или нет. Оказывается, все-таки натурал. Подколупнул его. Ну, конечно, я не притворился, что я гейка мне. Я ему сказал, если ты гей, я тебе помочки настучу. Он сразу от меня отскочил аж. Поначалу, а потом, говорит. Ну, извиняюсь тогда не буду говорить пока В наша мире сейчас вообще представьте да я рядом работаю со школой как бы ко мне девчонки со школы подкатывают, ну как бы не подкатывают просто узнают что я знаком там с одним пацаном и там рядом охранник работает он Сережа его зовут то бишь мы с ним получается знакомы сейчас в данный момент это все дело Происходит только так. И мы работаем, получается, рядом. Вот мы с ним постоянно выходим, он покурить, а я постоять, как бы людей повстречать на своей работе. Единственное, что постоянно эти посты сдавать, полиция тебя еще проверяет, блин, это жопа, представьте, да? Считайте, оружие ты применял, не применял, то такое. Я выполнил все данные тобой поручения. Ты великолепно справился со своим испытанием. Думаю, тебе стоит поспешить к Сатуросу, но где взять доказательства твоих слов о обои со спящим? У Ксардоса могут быть кое-какие вещи, они-то и смогут подтвердить мои слова. Тогда направляйся скорее к Сардосу. Возьми доказательства и принеси Сатуросу. Передай ему это письмо. Ура! Ура, теперь я стану Магамадой. Фух, к Сардосу побежала. Ну, потом, как бы, знаете, я работаю сам, понимаете, в охране, также. теперь даже не знаю. Нас бы, как бы, проверяют, оружие мы применяли на людях, если нет? И Гроросгвардия нас за это, если мы оружие использовали хоть раз в своей жизни. Это опасно, честно скажу. Проверяем наличие бомб. У людей постоянно но ну, сами понимаете что очень сложно работать в таких делах причем у кого оружие есть у кого нет у меня нет оружия в принципе я никогда им не, не пользуюсь я его убрал так что мне нужно. реально опасно примерно вот смотрите вот каком вооруженные люди на тебя нападут и что вы будете в этом делать я должен буду как бы нажать на кнопку чтобы приехала полиция я сам понимаете что как бы все это дело ну как бы я проверял один раз случайно чисто нажал проверка случилась. я позвонил что типа это случайность случилось такая дилемма но мне конечно заявление на это заставили написать что чисто случайно использовал кнопку эту дебильную пипец короче я сидел весь день ждал то бишь он к вечеру, даже сам мент этот, но я его знаю, как бы он знакомый мне. приехал, говорит, а я даже ехать не хотел. Прикиньте, да? Ну, что за дело? Как вот мне с этим вот тут вот, решать эти проблемы? Вот, вот так возьмет реально какая-то группировка. Хоба, школу хлопа, э, хлопнут. Меня тут же также за, э, заломают. Что мне делать? Я эти не приедут даже так. И что мы будем делать? Мы сами оружием своим должны воспользоваться. Но я, в принципе, не должен людям навредить, как бы. Максимум, если э, опасность для жизни, для моего здоровья, там, или людей, я могу применить свои силы, вы сами понимаете, да? Да, я, конечно, э, максимум могу ему руку заломать, получается, наручники надеть, ну, вот такое. И чтобы это все делать, сами понимаете... Ну, как бы у меня пистолета нет, табельного, как бы, это все дело не удается нам охраны, Но мы зато досматриваем людей, как бы у нас этот есть. Эй! Так. так. Я поведал Сатуруса о том, что ты спас меня из-под завала. Ему нужны доказательства моих слов. Что еще за доказательства? Быть может, остался обломок рудного доспеха? Этот старый чудак становится совершенно невыносимым. Но я думаю, у меня есть кое-что, что поможет тебе. Спасибо тебе. Ну вот так как-то. Это доспех вот. От доспеха. Рука осталась. Да, и каждый день, вот представьте, да, медичка тебе проверяет температуру, да? У меня не проверяют, почему? потому что я целыми днями, представьте, да, на улице, прикиньте, да, нахожусь, не где-то на территории, а редко там бывает, сижу в своей комнатухе, помираю со скуки, да, такое есть у меня, что я в комнатухе сижу своей, в охранке, она у меня холодная, там, в как бы знаете, много чего может случиться, там, ребенок где-нибудь упадет или еще что-то, да, я в детском саду сами работаю, представьте, да, с рядом с школой, и да, я молодой, слишком для всех. Мне, мне говорят, о, да ты молодой еще. О, можно поподкатывать, поприкалываться. Я говорю, вот на меня школьница сейчас своего отца, отца, короче, сагрила. Представьте, да? В такой жизни бывает, что... Ее отец меня хочет наверняка в город довести, это точно. Потому что он остановился прям передо мной, стал стоить, короче, я думал... Он меня либо подвести хочет, либо сзади по позатылнику мне дать. Но я как чесану бежать, конечно, быстрым шагом. Ну, я не бежал, конечно, но быстрым шагом просто ускорился, чтобы. Мало ли сейчас возьмет тут. Вот, реально, по башке даст. Или чуть-чуть хуже. Сделает. Тут же не поймешь людей. Людям сейчас доверять вообще практически мало, кому можно. Да, зарплата у меня маленькая, ничего не скажешь. Хотя в моей жизни... Много что случалось, как бы. Как бы у меня, говорю, проблем много на этой жизни было. Да, со мной, конечно, связываться сейчас вообще нельзя. Почему? Потому что у меня... Со мной начнешь что-то плохое мне делать, да, вот знаете, тебя. Да. Даже вот сейчас вот примерно люди меня как-то оскорблять пытаются, да. На меня это вообще как-то наплевать, потому что, знаете, оскорбление это... Они сами себя унижают перед этим человеком. Даже порой бывает, смотри... У меня вот у друга писали в комментариях, что он там плохо играет, там то-то-то-то. Ну, как бы объяснение есть. Он говорит, почему плохо играешь, там то-то-то. Он, короче, ему объяснение я даже не стал писать, это как бы, ну. Они сами себя я обижают, то бишь. Бес... так отделали. Так, а я там орка так, завалил, мне интересно знать. Или мне придется оббегать а, его телепо... в телепорт? Знаю, у меня телепорт открыты. Не... Телепорт, да. Открыт. Да, я много в этом ми мире, знаете, настрадался из-за этого сила. А вместе с ним были смыты и деревья. На работу, чтобы устроиться, нужен стаж. А где его на Это раз а второе. Сейчас подождите. Так. Ну, я отходил просто это. Он почти... Как вы знаете. Я вот на втором вот говорю, сам. то что я работаю, у меня постоянно оскорбление бывает на работе. Эй, парень, у тебя какой-то листок выпал? Не благодари. Короче, это надо будет сейчас прочистить, который листок выпал. Ему нельзя Но это ужасно. А, Не понял, письмо для Сатураса. Ну, это я понял, на кабак этот надо сходить, это то бишь э, в клан Щита, если я захочу встать. Но я наверняка не смогу вступить в него, как бы, ну, сами понимаете, что мне надо, наемником или паладином быть, как бы, ополченцем. И тогда я вступлю уже в, в это. Ну, как вы знаете, нас много оскорбляют охранников, короче девчонки пацаны все оскорбли... оскорбления на нас да все-таки я здесь не убивал никого Оп. Пока. Фух, телепортнулся успел да я много в своей жизни жопу перетерпел как бы обижают да учеба дороже вышла мне на охранника да представьте но у меня есть разрешение носить оружие Представьте, да, я могу оружие носить у меня есть на это все право. Просто надо психолога, нарколога этого проходить. Вы то... Так, я попозже с тобой поговорю. Мне еще еще что до куда. Так. Не говори, что ты, не знал этого. ты кто? Я. Пойду туда, Сделай Так. Я так, концело и... понятно. Этого я тебе сказали. Бесплатно. На ты я не скажешь. Телепорты. Говоришь, что ты так, под... не стал Так, до спихи крестьянина, мини нужны. Нет времени на это. Ну, в общем, я могу так сказать. Что я много что выслушиваю постоянно на своей работе, да? Почему ты меня не пропускаешь, да, там на территорию да? Но сейчас раньше такого не было, что в сады охранники требуют, да? В сторожа, да. Но никак не охранники. Ну, я как бы днем работаю, да, с 7 до пол шестого, да? Я стримами почему не занимаюсь? Потому что ты за целый день эти документации пишешь, приходишь с работы. Тебе еще надо сдать этот тайм. Сколько ты там и чего отработал? Ну, сами понимаете. Так, это я ничего не знаю. телепортнулись. Ах, все. Теперь доказательства к Саторусу. Мы все сделали от Ксартоса. А -а -а. И на этом, наверное, закончим. Потому что уже все, я устал уже. Завтра на работу. Эй, ты! Я принес перчатку от трудного доспеха. Теперь я могу вступить к магам воды. Что ж, ты доказал свою решимость и намерения. Твои намерения окончательны? Возможности изменить выбор у тебя не будет. Да? Я хочу присоединиться к вам. Прими эту робу в знак принадлежности к нашей общине, Неофит. И что теперь? Начиная с этого момента, ты неофит, служитель Аданаса. Короче. Я видел других неофитов. Верно. Они поступили на обучение к нам перед тем, как мы отправились в Миненталь. У каждого неофита есть наставник. Он указывает дорогу в мире знаний. Твоим наставникам... Он будет сам. Как мне стать магом? Только твои поступки... Так, это к магам, что -то. смотрите стать. Как мне изучить основы магии? Так как ты не ты имеешь право выучить первый круг магии. Я могу обучить тебя в любой момент. Для изучения первого круга магии тебе необходимо выучить язык крестьян и знать слова богов. Конечно, я знаю. Я достаточно мудр для постижения первого круга магии. Хорошо. Что Аданас сказал человеку? Так, так. Вот. Работайте и живите, ибо создан день, чтобы человек мог работать. Ищите знания, чтобы передавать его детям, ибо для этого были созданы вы. Хм. Расскажи мне, что произошло после. «Иннес захотел, чтобы люди поклонялись только ему, и наделил людей магией». «Хм... Расскажи мне, что произошло после...» «После...» Однако люди оказались разными, а потому некоторые не могли творить великие чудеса и начали роптать. Ты зря сряд... Так, Подожди минутку. было последнего вот так. Короче, вот это. Аданас. И вот это. Начались войны, истоки были забыты. Пошедшие за Аданасом стали называть себя магами Круга Воды, а пошедшие за Иносом стали называть себя маги Круга Огня. Великолепно! Ты отвечал хорошо и правильно! Эй! Я могу первый круг изучить маги. И науч... Именем Аданаса я... Короче... Что дальше, мастер? Что дальше, мастер? Дальше ты будешь действовать от моего имени в городе, но чтобы Ватрас не знал об этом. Не знал? О чем? Маг огня по имени Дарон собирает пожертвования в городе. До меня дошли слухи, что он использует пожертвования для личного обогащения. Это кощунство, поэтому поручаю тебе разобраться с этим. Но прежде поговори с Кроносом, наверняка ему нужна помощь. Может ли кто-то помочь мне в поисках? Да. Лорес и Кавалорн будут твоими глазами и ушами в этом деле. Почему Ватрос не должен знать о нашем деле? Потому что это твое поручение, и Ватрос не должен тебе помогать. Могу ли я изучать второй круг магии? Нет. Дальнейшее обучение тебе будет доступно только после того, как твоя мудрость вырастет. Мастер, мне необходимо попасть к лорду Хагену. Для чего? Мне необходимо передать известие о драконах. Не буду спрашивать о подробностях. Наверняка этот Ксардос... Маг воды может беспрепятственно войти в ратушу и говорить с лордом. Но ты не офит. Поэтому ты пойдешь к нему от имени всех магов воды но после того как выполнишь мое поручение понимаю Что мне делать с теми кто препятствует мне на моем пути по возможности тебе необходимо избегать конфликтов а дикие звери в этом тебе поможет кронос вступая к нему хорошо! Ну, всем все, до свидания, всем пока, встретимся в следующей серии, всем удачи.